Добрый вечер, друзья! Мы сегодня на канале ⁇ Видео для бизнеса ⁇ разберем такой элементарный вопрос, где можно использовать видео для бизнеса в сервисе, который предлагает или рассказывает, или э, предлагает инвестировать в криптовалюту нового поколения. Соответственно, у нас есть несколько вопросов. Зачем видео-сервису? Может ли канал YouTube помочь в, ре в рекламе этого сервиса, да? либо сайта, привлечь клиентов, сделать узнаваемым, с чего начать? То есть такие простые элементарные вопросы. И я попытаюсь очень быстренько на них ответить. То есть, первое, да, у нас есть ролик, который идет, длится. Я его смотрел два раза, честно признаюсь, два раза смотрел. и я даже на тридцатой секунде не понял, что вы от меня хотите. Ну, то есть, для чего это? Это человечек, то есть, там, да, ролик должен нести некую выгоду, а если тут еще про деньги, то должно быть выгодно, да, соответственно, и здесь мы на своем канале «Бесплатная школа видео блогера» еще раз объясняем, показываем, что если вы в первых семи секундах не донесли для, для человека там выгоду да или там то это все ну, ни о чем соответственно что надо делать да э, скажем так может ли канал помочь конечно может потому что этот формат когда людям сейчас э, YouTube канал либо видео контент он заменил некий э, там, если раньше была Википедия, то Ютуб стал уже такой Видеопедии да, соответственно, человек приходит на Ютуб, чтобы показали все и рассказали, что необходимо делать. То есть, если мы зайдем сюда, то у нас вот допустим Google пестрит там э, криптовалюта нового поколения там, да, что такое там, вот опять же там их огромное количество, сейчас каждый там себе создавать криптовалюты, да, соответственно, вот такие форматы, их много. Это бум, это жиотаж, поэтому что я предлагаю делать? Проще всего зайти в специальный сервис, который показывает нам а, вместе со словом криптовалюта а, на русском языке по всему миру ищут в Ютубе следующие слова, допустим, это там биткоин, майнинг, да, блокчейн, биржа криптовалют, то есть заработок. И опять же там криптовалюты, отзывы, уже эти вот первые строки показывают вам, что необходимо делать видеоконтент гораздо проще, то есть, да, то есть, опять же там можно идти заходить а, в каком-то формате, чтобы у вас здесь не был, был не баннер какой-то непонятный, там с разными шрифтами, там с такими вот там, да, это, это, ну, наверное, с стороны программиста, наверное, хорошо там, да, или со стороны какого-нибудь там техноя, но этот баннер, он Гораздо правильно сюда было поставить видеоролик и уже в этом видеоролике объяснять, рассказывать и показывать, что вы, кто вы, что вы предлагаете. Опять же, на формате обучения, когда мы заходим, да, мы должны здесь уже показывать какие-то, как вот здесь вот ролики есть, но они должны быть структурированы, да, чтобы было понятно, что я буду э, получать, когда потрачу час или там час десять своего времени, глядя на этот ролик или смотря этот ролик, соответственно, там, да. Дальше поехали. Мы идем с самыми простыми вопросами, то есть, а, обзор, допустим, а, там, где можно купить скрипты, то есть, вот это, то есть, представьте, что все эти запросы, это не что иное, как а, просто видеоролики, то есть, ответы на вопросы вот эти, видеоролики, то есть, смотрите, я сейчас вам дам 10 примеров тех видеороликов, которые помогут вам привлечь клиентов, да, потому что на сайт, когда люди приходят, они даже попадая на ваш сайт, они что от меня хотят здесь, да, почему они, то есть, ну, то есть кто такие, да, какие там акции, какие новости. То есть, и сайт сам по себе сделан очень некачественно, да, то, что вижу, то говорю, потому что, чтобы я не приключал, я все время, у меня эта картинка главная, там, вот у вас там контент меняется здесь, он стоит там, да, но я же его не вижу, то есть, контакты, я жду, что у меня здесь это отразится, ничего не отображается там, да, или там инструкции, я жду, что здесь, а здесь нет, не отображается. Соответственно, все это надо структурировать. Более того, вы на, э, если смотреть на видео, на канале, который у вас есть, вы я бы делал, не вы должны, неправильное слово должны, я бы делал как? У меня был бы первый ролик, допустим, криптовалюта что это, да? Что такое биткоин и, сто, и сколько он стоит? Как купить биткоин? Как продать биткоин? Что такое майнинг, да? Вот такие то есть, вопросы там. Что такое блокчейн? Uh, биржа криптовалют, какая, то есть, обзор бирж криптовалют, то есть, сначала вы должны показать, что вы эксперт в этом на своем канале, на своем сайте, а только потом предлагать людям инвестировать вместе с вами, уже выступать неким, скажем, таким экспертом в инвестировании в этом, ну, в эту криптовалюту. То есть, у меня есть услуга, я оцениваю сайты перед покупкой. Почему? Потому что я знаю, куда смотреть, и люди приходят ко мне, за моими знаниями, за моим опытом, соответственно и к вам должны приходить э люди за информацией, чтобы вы сначала им показали свою экспертность, а потом бы они уже у вас как-то инвестировали. Поэтому опять же там криптовалюта вон там банк, то есть и по каждой можно из там криптовалют уже может 200, может 300 там да, и то есть по каждой криптовалюте можно делать небольшой видеообзор или видеоролик, да, и опять же там купить криптовалюту, криптовалюта в России там, да, и вот видите, что люди ищут, криптовалюта простыми словами, вот она, вот она правда, которую люди ищут, да, то есть по, по сути это получается тот ролик, который люди э, не хотят заниматься, они не хотят э, искать какой-то там, э, как объяснить, -то? то есть вот они. Смотрите, то есть, берем криптовалюту. Слава. Так, что-то у меня глючит сервис. Вот. И то есть по запросу, допустим, криптовалюта делать много-много разных роликов, то есть опять же коротенькие, да, делать, потому что, ну, сделали вы один ролик, хорошо, то есть, да, опять же, его неправильно назвали, то есть он по этому формату, то есть как бы, может быть это просто на лендинг этот, как его, да, но опять же получается здесь нет э, какой-то идеи, ролик был без сценария написан, да, то есть как бы там в этом формате и здесь гораздо проще работать с роликами э, вопрос-ответ. То есть, сначала вы задали вопрос, который и на него ответили, да? и в шапке, и в заголовке, в тайтле, соответственно, то же самое там, да? то есть, это вот, опять же, там, а, скажем так, вот, как мы пишем, да? сколько роликов можно заливать в день, то есть, мы уже а, даем ответ на вопрос, соответственно, вам ваши ролики должны примерно звучать так, если мы заходим сюда. Ой, это да что ж такое? То есть, если мы заходим сюда, то у нас получается криптовалюта, что это, да, как работа с криптовалютой там. Что вот, допустим, опять же, мы заходим вот сюда, криптовалюта нового поколения, и видим, какие ролики уже созданы, то есть кто уже создал какие ролики, и мы по ним можем уже ориентироваться. То есть, и обратите внимание, если вы свои, свои ролики будете делать а, грамотно, качественно, оформлять хорошо обложки там и делать их, как вот здесь там по полторы минуты, там, по две минуты, да, соответственно, или там вот, допустим, две минуты, глядя на то, как уже делают ролики, да, опять же, допустим, вот мы берем там конкуренты, да, они взяли и сделали, и тоже вот, да, то есть, вроде бы красиво, но эти ролики, они получаются такие, йоу. Да? Опять же. Но при этом получается такое, это все, как называется, красивость, но людям надо понимание, потому что там, где про деньги, а как, а что значит вместиться? То есть, я возьму реальные деньги, то есть, реальные рубли, реальные доллары, реальные евро и пойду поменяю на некую цифровую валюту, то есть, на некий, на некий код, который генерится, который это, и вот как украсть цифровую валюту, как поменять. Как инвестировать, как, то есть, если вы инвестиционная компания, соответственно, там э, вам необходимо и лучше делать какие-то ответы самые простые, то есть, самого простого пользователя, потому что те, кто уже более менее знает, они будут уже выбирать, а вам надо как бы доносить, становиться неким экспертом, да, и э, я думаю, что будет хорошо все. Опять же, у вас необходимо давать простые ответы на вопросы за 90 секунд. И, если у вас есть один ролик, то, опять же, ну, это далеко не факт, что он, что он будет работать, да, там, что он будет там заходить, потому что здесь, наверное, все хорошо, но, опять же, если вы покажете этот ролик э, своим там, людям знакомым, которые не связаны с валютой, то есть они не смогут объяснить, я больше чем уверен, они смогут объяснить про что этот ролик и что, что в итоге делать, у вас там нет ни призывов, да, ничего там, как бы там, заходи, получи там, да, узнай там, да, опять же такой какой-то, ну, надо, наверное, больше такого не мультяшного персонажа, а больше, наверное, живого общения, то есть формат такого ТВ, да, чтобы там кто-то из вас или там из, из актеров рассказывал и отвечал на вопросы. Думаю, что был полезен вам, рассказал о том, где можно использовать видео на вашем сайте, как его использовать. Заходите к нам на кворк или заходите к нам на кворк, у нас много кворков, заказывайте один из кворков, тут мы всегда, часто, наша команда здесь. Приходите на сайт видео для бизнесов, опять же, у нас бесплатная школа видеоблогера, заходите сюда, смотрите и ролики выходят каждый день, мы отвечаем, обратите внимание, мы здесь отвечаем. Минута 48, восемь, минута двадцать четыре, три это максимум, да, а дальше вот две минуты, две минуты, 5 там четыре, там, допустим, полторы минуты, да, видите, вот, то есть, опять же, на вопросы, то есть, вам необходимо делать примерно что-то типа такого плана, отвечать на вопросы по криптовалюте. А, если видео понравилось, ставьте лайк, не понравилось – ставьте дизлайк и пишите вопросы, что именно не понравилось, поделитесь видео со своими друзьями. Покажите его, этот канал, либо видео для бизнеса, либо школу, бесплатную школу видеоблогеров. Всего доброго. До свидания.